Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня я покажу вам и расскажу о, о таком бренде, как Beauty, Back, Big, Beauty Big Pen. Это бренд с AliExpress, это, так сказать, магазин, который есть на AliExpress. У меня от них 6 продуктов, и сегодня я покажу, нанесу их на себя, расскажу, как они работают, нравятся они мне или нет. Я ими уже пользовалась, поэтому у меня уже есть, можно сказать, сложившееся мнение об этих продуктах. В первую очередь... Я хочу показать вам кисти. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 кистей от этого бренда. Сейчас я вам покажу их поближе. Здесь есть кисточка для бронзера, для хайлайтера, для теней, для пудры, для румян и так далее. Я уже пользовалась всеми этими кистями. Как вы заметили, они уже у меня немного такие заляпанные. Вот. И я хочу выделить из этих кистей три кисти, без которых не обходится сейчас ни один мой макияж. Это вот такая вот кисточка для бронзера, я ее использую для бронзера, она пушистая, толстая, но в тот же момент она очень мягкая, просто невероятно мягкая, и благодаря этому она просто идеально наносит бронзер Сухой бронзер а, на лицо. Первая кисточка, без которой я уже не могу жить. А, вторая кисточка, это а, кисточка для хайлайтера. Я ее использую для хайлайтера. Она немножечко поменьше, чем эта кисть. Ей тоже просто невероятно удобно наносить хайлайтер. Она такая, м -м, как бы немного, можно сказать, да, то есть она, а, она сделана как ромбиком. То есть здесь она расходится, и здесь она обратно сходится. И за счет того, что с двух сторон здесь как бы плоские две стороны, ей очень комфортно наносить хайлайтер как жидкий, так и сухой. Этой кистью я наносила и жидкий хайлайтер, и сухой. И она работает просто идеально. И третья кисть, без которой я вообще не обхожусь, это вот такой вот бочонок, даже не бочонок, а больше свечка для теней. Она очень пластичная, то есть этой кисточку очень удобно наносить тени, например, в складку, потому что у нее тоненький конец, то есть она сделана такая, как свечечка. И за счет этого ей очень удобно носить тени, например, на нижнее веко, или в складку, или вот боковой частью ей очень удобно растушевывать. В общем, вот эти три кисточки, это просто моя находка, без которой я сейчас вообще не обхожусь. Остальные кисти они тоже очень мягкие, они тоже очень классные. эти все кисточки мягкие. Но пока что я, как бы можно сказать, не нашла им, просто, просто не нашла им применения. Вот эта кисточка, я думаю, ей будет очень удобно наносить тональный крем. Хотя она не слишком... Я, я думаю, она не будет накладывать его плотно. То есть вот для таких легких э, тональных кремов, да, она подойдет. Но если вы хотите какое-то плотное покрытие, то нет, вряд ли такая кисточка подойдет. Эта кисточка тоже, она практически такая же, как вот эта для хайлайтера, то есть ей можно тоже наносить тот же хайлайтер, тот же скульптор, бронзер, то есть в принципе этим всем кистям я найду применение. Единственное, что у меня есть вот такая вот кисточка скошенная, то есть она вроде бы как должна быть, я так понимаю, для бровей, но она не тоненькая, то есть она достаточно толстая такая, и, соответственно, понятное дело, что я не смогу эм, сделать тоненькую линию, например, которая мне нужна. Но я думаю, что эта кисточка идеально подойдет, если нужно, к примеру, подтереть помада где-то вылезла тональным кремом, или э, вот по нижнему веку провести какую-то линию. Да, в этих случаях я думаю, что э, э, эта кисточка идеально подойдет. В общем... Первая моя находка – это эти кисти. Они, понятное дело, не натуральные, это они искусственные, но они настолько мягкие и именно столько приятно работать, что э, вот я бы заказала себе э, еще наборы именно вот такие вот, потому что. Они действительно очень крутые. Ссылку на все эти продукты, которые я сегодня буду показывать на этот магазин, я оставлю ниже. То есть, если вас это интересует, то вы сможете заказать себе. И также я оставлю код на скидку, который вы можете воспользовать и получить скидку на любые продукты из этого магазина. Дальше, следующее. Я вам покажу это хайлайтер, вот такой вот хайлайтер разноцветный. Я его специально заказала, потому что я видела уже не один раз, и в других брендах есть такие хайлайтеры, и мне было очень интересно попробовать его. Вот, но на самом деле, ну как бы мои ожидания не сильно оправдались, потому что все-таки вот этот эм, хайлайтер давайте не будем забывать, что это косметика с Алиэкспресс, да, поэтому я не могу сказать, что он прям меня сильно удивил. Он особо не переливается вообще, то есть, ну, как бы, ну, такое. И вот эти вот цвета, то есть, действительно, то, что они цветные, да, то есть я думала, что оно будет давать такое, как бы, вот небольшой оттенок того или иного цвета, да, а он дает именно такой хороший цвет. То есть, если даже я смешиваю все вместе, то если вы обратите внимание, здесь есть розовый цвет, то ваше лицо, оно действительно станет розовым, потому что вот этот розовый на фоне всех других цветов, он очень сильно проявляется и его очень сильно видно. Поэтому, ну, я как бы не могу сказать, что это там вообще ужасный хайлайтер и так далее. Нет, ну, то есть, эм, не забываем, что это Алиэкспресс, поэтому, ну, как бы такое... В общем, не знаю, у меня такие смешанные чувства, то есть я не могу сказать, что это прям очень плохо, но я не могу сказать, что это тот продукт, о котором я всю жизнь мечтала и который я куплю еще раз. То есть если кисти, да, то есть без, без кистей я сейчас действительно не обхожусь, то есть я ими пользуюсь просто каждый день, то как бы вот этот хайлайтер, я его положила и он у меня лежит. Да, то есть для видео где-то его там показать, да, он как бы красивый, такой разноцветный, но пользоваться им там каждый день и так далее, как-то не особо есть желание, скажем так. Дальше, следующий продукт, это, это вот такая вот тройка, румяна бронзер хайлайтер, им я еще не пользовалась, но... Сразу хочу сказать, что бронзер слишком темный для меня, то есть я это вижу сразу, хотя я заказывала это у меня номер 6, там есть и другие номера, то есть там по идее есть светлее, но странно, потому что я старалась выбрать более или менее светлый, то есть я смотрела там на картинки и так далее. Ну, в общем, бронзер, он точно для меня слишком темный. То есть его я могу использовать только в качестве теней, например. Или, я не знаю, это чисто для такого контуринга, то есть там для какой-то фотосъемки, я не знаю. Ну, в общем, этим бронзером я точно не буду пользоваться. Если вы хотите нанести хайлайтер, но не хотите, чтобы он... Блестел, и чтобы его практически вообще не было видно, то, наверное, это именно тот вариант, да, то есть когда вы э, нанесли, оно там что-то вроде бы как блестит, но оно ничего не блестит. Но этот вариант не для меня, потому что я обожаю хайлайтеры, я обожаю их наносить такими слоями, вот, поэтому это точно для меня. Румяна мне очень нравится цвет, вот, просто безумно мне нравится этот цвет. Румянами я думаю, что я буду пользоваться. Понятное дело, что, опять же, не забываем это AliExpress, да, и... Здесь нельзя рассчитывать на то, что этот продукт там будет просто невероятно крутой, качественный и так далее, но мне очень нравится цвет, и вот то, что я пробую, да, сейчас я покажу поближе, эм, как румяна смотрится, и хайлайтер, как смотрится на пальце с бронзером, и вы Увидите, что бронзер просто невероятно темный для меня. Хайлайтер, ну, как бы, такое. Вот. А румяна мне очень нравится цвет. Дальше у меня есть две помады. Вот такие вот красная и сливовая, это оттенок, красный оттенок номер один сарафин называется, и сливовый это оттенок номер два Jinx, я буду сегодня их наносить, но для начала я хочу сделать макияж палеткой теней, которая также мне пришла, вот так вот она выглядит. А здесь у нас получается 3, 6, 9 оттенков здесь есть. А мне очень нравится вообще цветовая гамма этой палетки. Я специально такую выбирала, то что здесь есть и такие нежно-нежно вообще нюдовые оттенки, да, с которыми можно легко создать просто дневной макияж. Но также здесь есть, например, вот темно-коричневый, да, такой золотой, бронзовый с помощью которых можно спокойно превратить свой дневной макияж более вечерний. Единственное, что я могу сказать, что понятное дело, опять же, не забываем это Алиэкспресса, эти тени, они совершенно не пигментированы. То есть для того, чтобы добиться такого хорошего цвета, нужно наносить или подложку под тени, это, например, база, тинт, карандаш, все что угодно. Или же у вас просто будет такое впечатление, что теней как бы нет. То есть, да, они дают такой оттенок, да, но их практически не видно на глазах, если ничего не нанести под... Тени. Именно поэтому я уже подготовила глаза к нанесению теней. Я нанесла карандаш, и он мне будет служить подложкой под все тени. И также я еще воспользуюсь тинтом белым, для того, чтобы придать такого сияния. И сверху на него я буду наносить... Я еще, правда, не решила, какой точно я буду делать макияж... Ну, в общем, сейчас посмотрим, как пойдет. Итак, как я уже сказала, я нанесла карандаш. Я построила форму с помощью карандаша, и карандаш будет служить в роли подложки под все мои тени. Итак, для начала я возьму вот такой вот оттенок, такой розовый перламутр, и нанесу его под бровь. Для того, чтобы, во-первых, сделать блик, и во-вторых, растушевать карандаш, да, и создать такой плавный переход между тенями, да, между бровью, так сказать, и между моим карандашом. И поверх перламутра все остальные тени будут ложиться и тушеваться намного лучше И наношу я кисточкой от этого же бренда. Дальше я возьму ту кисточку, которую я уже говорила, без которой я не обхожусь. Это кисточка-свечка. И дальше я возьму... Хм. Я думаю, что я возьму сначала вот такой вот. Или нет... Нет, давайте возьмем вот такой вот э, оттеночек, такой персиковый. И я буду создавать полутень. Ну вот, как вы можете видеть, то он особо не дает вообще никакого цвета. Я, например, вообще не вижу, чтобы оно давало, там, например, какой-то персиковый оттенок. Как и по мне, то, ну, вообще ничего не дает. Так, в общем, у нас сегодня не урок макияжа, поэтому я не буду долго тут вырисовывать. В общем, понятно, да, что для того, чтобы добиться хоть какого-то цвета, нужно просто наслаивать их слой на слой, слой на слой. И тогда, вроде бы как, появляется какой-то оттеночек. Так, с этим цветом мы закончили. Ну, вот это, можно сказать, самый темный цвет в этой палетке, да. То есть, понятно, что на палетке он ну, выглядит совершенно по-другому. И э, на глазах он совершенно не дает того... Цвета, который мы видим на палетке. Так, дальше я хочу нанести э, на, под, на середину подвижного века. Я думаю, что я нанесу э, те же тени, которые я наносила под бровь. Но я все-таки хочу э, под тени положить подложку, потому что без подложки они вообще будут выглядеть никак. Поэтому я возьму этот тинт от NYX, номер 6, Lidly. Я нанесу буквально каплю вот сюда и вот сюда. Пальчиком все это растушую. Мне просто нужно а, помочь теням, да, чтобы они выглядели не так плачевно, как они выглядят на самом деле. Что кисточкой это вообще не работает. Да, ладно. Пробуем пальцем. Ну, пальцем уже получше. Ну, это вот максимальный эффект, который мне получилось добиться. И я не могу сказать тоже, что здесь прям у меня появилась какая-то розовинка. То есть, ну, вот буквально немножечко я прибавила такого розового оттенка. Плюс я еще могу сказать, что вот эти вот перламутровые тени, да, вот например, которые я сейчас наношу, они вообще не наносятся кистью. В прошлый раз я пользовалась, я я пыталась их нанести кистью, и у меня вообще не получалось. Поэтому, ну как бы это такое, на самом деле, многие тени не наносятся кистями, особенно вот такие вот, то есть нужно наносить их пальцем, но Мало того, что эти тени не наносятся, то они даже и пальцем не сильно хороши. Ну, то есть, не знаю, видно вам или нет, но, как по мне, вообще нет никакой разницы. Мне кажется, даже до было намного лучше, чем после. Ладно, я сейчас хочу еще добавить эм, вот этих теней, они более розовые. Возможно, что-то изменится. Сюда посрединке. Вообще От этого нет никакого смысла Вообще ничего не происходит Серьезно Вообще ничего не происходит Я не знаю Я конечно понимаю, что да, они не пигментированные Но, блин, ну хотя бы Хоть Чуть-чуть какого-то оттенка, но нет. И теперь я хочу нанести вот эти вот два оттенка на нижнее веко. Я так понимаю, что, опять же, это нужно делать только пальцем, кисточкой. Вообще нет никакого смысла этого делать. И вот сейчас я его буду наносить без... Без подложки и без ничего. И как раз посмотрим, как вот эти. То есть вот эти цвета, они довольно-таки темные, да, поэтому просто интересно посмотреть, как они будут выглядеть вообще без подложки. Ну, так, первый возьму вот этот вот. Вот как бы на пальце он еще неплохо. Вот только переносишь его на глаз, все. Блин, ну вот тут, вот, кстати, вот эти, вот этот цвет вообще неплохой, и он действительно очень хорошо ложится. Без подложки его очень хорошо видно. Вот это можно сказать, что я приятно удивлена. На самом-то деле. Не ожидала. Ну, классно, потому что тогда, в таком случае, я думаю, что если его еще плюс наносить на, на тинт или на базу, потому что у меня нет здесь никакой базы, то, по идее, он должен проявляться еще больше. То есть он должен давать больше цвета. И это круто, потому что даже сейчас без никакой подложки... Очень красивый цвет получается. И теперь я нанесу вот этот вот, вот эти тени, на серединку. Так, здесь уже как-то... Ну... Не, в принципе, неплохо. То есть просто можно сказать, что... А, вот эти два цвета, они приблизительно а, одинаково смотрятся на а, глазах, просто что это матовый, а этот перламутровый, и за счет этого а, вот этот вот перламутровый, перламутровый цвет, он просто дает такое небольшое сияние, как бы. Ну, могу сказать, что нижнее века мне нравится намного больше, чем верхние. Так. Ну и последний штрих, я хочу нанести вот этот хайлайтер светлый, попробовать его поставить как блик во внутренний уголок глаза, и заодно посмотреть, в принципе, как он работает. Надо было, конечно, просто кисточку поменьше брать, но... ну да ладно. Ну, в принципе на камере видно блик появился не супер конечно но в принципе довольно таки неплохо все я поняла этот хайлайтер я буду использовать наверное больше в роли таких перламутровых теней потому что он не особо дает никакого свечения но он дает такой вот небольшой блик. И я думаю, что его еще очень хорошо будет использовать до нанесения карандаша, как перламутровые тени, чтобы потом карандаш растушевывался на нем хорошо. Ну, в общем, вот такой вот макияж получился с помощью этих теней. Сейчас я накрашу ресницы, и мы перейдем к губам. В общем, что-то вот такое вот легкое, да, такого вот дневной макияж у нас с вами получился. И сейчас я буду наносить помаду. Для начала я возьму вот такой вот сливовую. Итак, повторюсь, это номер 2 Джинс называется. Я ее уже наносила, у нее вот такая вот кисточка. Она здесь идет такой вот дугой. За счет этого очень удобно наносить. Пахнет приятно. Не воняет, потому что я просто ненавижу помады, влески и так далее, которые воняют. Ты это наносишь на лицо, ты это наносишь на губы. И это просто ужасно. Когда помада просто воняет. Это матовый блеск. И он очень быстро высыхает. Поэтому с ним нужно работать достаточно быстро. Потому что в то время, когда ты нанес, на, на, например, одну часть, вторая уже высохла. И когда ты начинаешь наслаивать, то он начинает так немножечко... Могут появляться полосы Ну и, конечно же, самый такой его небольш... самый большой недостаток Это то, что этот блеск, он стягивает губы В общем, вот такой вот этот цвет Как видите, да, то есть он ну, потемнее смотрится на губах, чем в стике такой цвет, конечно, на любителя, просто я обожаю вообще в принципе помады, я обожаю матовые помады, я обожаю блески и все, что связано с губами, я люблю экспериментировать с разными цветами, поэтому для меня это такой крутой цвет, на самом деле, специально купила именно такой блеск, и то есть я спокойно с ним выхожу на улицу, хожу на всякие праздники и так далее, потому что я люблю такие вот яркие неординарные э, помады, но как я уже сказала, у него есть недостаток то, что он действительно э, стягивает губы, да. Ты ощущаешь этот блеск на губах, но это не катастрофично. Я могу сказать, что э, я пользуюсь этими блесками, я и, как бы не так часто, но я их не буду выбрасывать. То есть, если сравнивать, например, с той же палеткой теней, да, или э, с той же вот этой тройкой хайлайтер, бронзер, румяна, да, то блесками я пользуюсь намного чаще, чем другими продуктами, поэтому в принципе это не самый худший вариант. Вот он уже высох полностью, вот так вот он будет выглядеть все время, держится он достаточно хорошо, может чуть-чуть растекаться, но в прошлый раз, когда я его наносила, я просто не, не делала контур, не обводила контур губ, а это нужно делать обязательно для того, чтобы блески помады не растекались, поэтому просто нужно наносить контур, да, то есть карандаш по контуру губ. И сейчас я э, покажу вам красный блеск. Э, единственное, что знаете, в чем проблема, что его очень сложно снять. Я его снимаю жирным молочком и, ну, то есть, как видите, мне приходится прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы его снять. А, и это не очень хорошо работает. А, в общем, сгорем пополам я сняла а, этот блеск, а, как видите, а, вид ужасный, а, все размазалось, я таки не смогла его нормально подсмыть, но в общем нет смысла а, сильно смывать, потому что мне все равно потом смывать красный блеск блин! Я наношу вот этот хайлайтер из этой палетки, и, честно говоря, он меня очень приятно удивляет, потому что он действительно очень неплохо подсвечивает. Все-таки на руке он как-то похуже смотрелся. Классно. В общем, хайлайтер я точно буду использовать. Ну и теперь то же самое делаем уже с красной помадой. Пахнет она тоже приятно. Здесь уже обыкновенная плоская кисточка, не такая, как в том блеске. Но я говорила, что это как бы две разные серии блесков. В общем, теперь наношу красную. Так, в общем, нанесла я красную помаду, не сильно ровно, но уже не буду ничего исправлять, все равно ее потом смывать. И вот знаете, что хочу сказать? Я уже наносила и красную, и сливовую помаду, но как бы по отдельности, не носила их вот так вот одну за одной. И я могу сказать, что сливовая она ощущается на губах намного приятнее, чем красная. Да, то есть, как я уже говорила, это две разные серии с золотой крышкой и черной крышкой. Я не знаю насчет других цветов из вот этой серии, но пока что сливовая она ощущается намного лучше на губах, чем красная. Ну и в принципе помада, она с желтым оттенком, и она очень сильно желтит мои зубы. Хотя цвет очень красивый, он мне нравится, но с такой помадой мне нужно ходить с закрытым ртом и не разговаривать для того, чтобы зубы не казались желтющими просто. А, в общем, это вся косметика бренда Beauty Back. Beauty Big Ben с AliExpress ссылки, все ссылки на эту косметику я оставлю под этим видео скидку на эту косметику тоже я оставлю код на скидку я тоже оставлю под этим видео ну в общем мои такие впечатления и можно сказать выводы будут следующими из всей этой косметики да, из всех продуктов которые у меня есть я буду точно пользоваться блесками, особенно сливовым, потому что по ощущениям, мне кажется, он лучше, чем красный. А также я по-любому буду пользоваться хайлайтером с этой тройки бронзера, румяна, хайлайтер и румянами бронзером Я вряд ли буду пользоваться, но, возможно, я попробую их использовать, например, на своих моделях, да, у кого кожа потемнее. Или, в принципе, их можно использовать в роли теней. Также я по-любому буду пользоваться, и, точнее, я и пользуюсь, и продолжаю пользоваться, и буду продолжать пользоваться кистями, потому что кисти это вообще для меня находка, и также я буду пользоваться, возможно, некоторыми тенями из вот этой палетки, вот, например, вот эти вот... Золотые, да, бронзовые Они довольно-таки неплохие, особенно золотые Мне очень понравились Если вот добавлять какой-то акцент Такой, да, небольшой, то в принципе Это вообще неплохой вариант на самом-то деле Ну, а так Это вся косметика Которую я вам хотела сегодня показать Надеюсь, это видео Было для вас полезным Обязательно ставьте лайк Ну и, конечно же, смотрите Другие видео на моей странице Огромное спасибо, что смотрите меня Увидимся!